So... Аптечку брось пал! Ты чучел! Все закрылось. Там, смотри, а -а -а -а, батарейки не хватило, смотри. Сок, молодец. Ее можно вставить, помнишь? В щиток, электрощиток. Надеюсь, мы не потратим зря. Найти, получается, две таких. Mm -hmm. какие-то катакомбы типа. А, это гробница, да, древняя? Mm -hmm. а кто-то здесь хранится <свят> в гробнице. Так, ну вход один. Ого, как за вещи! Пометю все найденные ходы, угу. Там, вот, все использованные. Ну, конечно, тут нигде не будет доваляться. рабочие. Рабочий. Ну, пойдем туда сначала, что хотя бы свет а вниз да пойдем mm -hmm. Опа. антон он до фаргана и зато секунд коллин каранги this record The harvesters have adapted to the refinements to the hunting. Over the last ten rises, I mark a full yield of seventeen cells. Mareku suggests that the new transfiguration batch may be a contributor. I advise a so recorded, in her name eternal. Who wrote I don't know, is ah, all? Why I can't I take them? Смотрю mm. Mm. А где он пометил ходы что не понял. Mm. <свят> он не пометил. Ну вот смотри может. А -а -а. Не, мне кажется, это не он пометил. <свят> ну вот еще есть. <свят> а вот кисточка была, А, вон, пометил ты, питочки like yes. like Не открывается От тебя? <связь> <связь> <связь> Что? Что происходит? into the mouth nice Alex Alex Sterling oh god oh god no Да, посмотрим. Все хорошо. вперед Как резко. ты на нее бежишь? Here, все руки венах. <laughs> Опять эти символы. Никакой ты Походу, и непонятно. Опа. Имя ее. Как она понимает, что они пишут вообще? Ну вот, не понимает. Чё? Я говорю, как она понимает? Кто-то шепчет. Боже, собственно, идти не боюсь. Какие-то ворота. Опа. Ну а почему они открывают именно вот эти вот ворота? В смысле? Зловещие. А, они эти закрывают, смотри. Те справа. Круто. А куда мне идти-то? Пока не знаю. Смотри, а? какой-то зеленый огонек. Так это то, что ты зажгла, наверное? А, это какой-то лабиринт, походу, слышишь? Так, ну смотри, ну вот она тут не просто так. куда бы ее можно было а может вот. Что, с собой надо это ужасно я же беременная позаботьтесь обо мне мне идти, черт возьми? Про лабиринты я знаю одно. Нужно руководствоваться правилом левой руки. То есть всегда идёшь на мной кто-то бежит. Все Может тебе показалось? Нет, он так дышал, типа. Корчал что ли? Я почти от тебя пугаюсь, блядь. Ну что ты от него, Потепил, да, что тут нажимать? Я зацеплена наручниками или что? В смысле? Нет? Он не цеплял меня наручниками? Нет, с чего ты взяла? Я не знаю, что мне сейчас сделать? Что мне сейчас сделать, я не понимаю. Да выбираться как-то. Куда идти-то? Я сейчас все спички потерял, господи, зачем он выбежал? Я же тебе сказал, по руки я всегда иди. Так тебе проще будет ориентироваться по логике. Но он опять где-то тут шебуршится. Я не знаю, что мне делать. Я ничего, ни черта не вижу. Фух, как отсюда выбраться? Куда идти? Все закрыто, везде закрыто. Все расслабься, ну что ты? Вон. Видишь его? Да. Ебать, я его вот так вот наблюдал. Чё он Где тут эти штуки какие-нибудь, чтобы их взять? Черт, вот куда мне стираю. идти? Он еще рвет! Может, надо успеть пробежать? Он рвет. Все нет, я не могу. Ну, погладь себя тоже по пути. Нет, не успеваю пробежать. Is it